Нередко на просторах интернета можно повстречать определенный способ вредительства хозяевам автомобилей с помощью сахара. Но чем он может быть опасен для машины и что произойдет, если в бензобак кинуть сахар? Ответы на эти вопросы прозвучат в данном ролике. Чаще всего сахар может попасть в бензобак автомобиля по чьей-то прихоти, ведь сам он там оказаться никак не может. В большинстве случаев это могут быть своего рода шалости хулиганов, но бывают и случаи, когда транспортные средства пытаются таким образом испортить, например, конкуренты перед началом различных гонок, соревнований и так далее. Легенда глазит о том, что если засыпать сахар в бензобак чьей-то машины, то это грозит поломке автомобиля. Отчасти доля правды здесь присутствует, сахар якобы должен среагировать с бензином и превратиться в полутвердое липкое вещество, которое полностью забьет бензобак, топливные линии и так далее ближе к двигателю. Согласно более разрушительной версии, в результате реакции с сахаром бензин детонирует и происходит его возгорание с последующим взрывом. Для многих автолюбителей словосочетание «сахар в бензобаке» становится приговором. Однако давайте разберемся, все ли так фатально в реальности. Проводя эксперименты с сахаром и бензином, выяснилось, что ничего ужасного произойти не может, так как сахарный песок не растворяется в бензине. Таким образом, навредить двигателю автомобиля такой поступок точно не сможет, однако под удар попадут фильтры топливной системы. Но и их замена куда более бюджетное и банальное действие, чем починка или замена двигателя. Несмотря на то, что данная теория ничто иное, как миф, настоятельно не рекомендуется проводить подобный эксперимент на своем примере. Но и не стоит бояться действий хулиганов, которые могут быть направлены на ваше любимое транспортное средство. На канал раз подписался, в интеллекте искупался.